Хочу призвать вас почаще улыбаться. Ну, не, не все время как, как дебил. Извините за это выражение. Но вообще, в принципе, с улыбкой относиться ко многим своим проблемам, хлопотам, заботам. Если это возможно. Я понимаю, что далеко не все проблемы подпадают под категорию возможности улыбнуться. Но все же, мне кажется, что улыбаясь, проявляя некий оптимизм в своей жизни, вам будет капельку легче жить. Почему? Ну, потому что жизнь конечна, потому что рано или поздно наступит тот момент, однажды вернее, наступит тот момент, когда вас просто не станет, и все проблемы и хлопты отойдут на задний план. Но я почему-то абсолютно убежден, абсолютно уверен, что улыбаясь, по настоящему не лицемерия не так как поступают там скажем продавцы в каких-то дорогих магазинах или чиновники или еще кто-то так вот улыбаясь откровенно от души и с улыбкой воспринимая какие-то моменты в своей жизни вы таким образом заставите и других улыбнуться не всех понятное дело но многих и мне кажется мир станет красочку чуть-чуть красочнее, радостнее, интереснее, добрее, что ли. Мне кажется, нам именно этого не хватает. Я не призываю вас бросить все свои проблемы куда-нибудь там в долгий ящик, закопать их. Вот. Закопать и на все начать улыбаться с утра до вечера. Нет, конечно. Продолжайте жить, как жили. Делайте выводы. Лишний раз переоцените свою шкалу ценностей. Возможно, она не такая важная, как вам кажется. Переоцените людей, которые вокруг вас. Но улыбайтесь. Почаще улыбайтесь. Солнцу, дождю, ветру. Любимым людям. Самому себе в зеркале. Это, кстати, очень важно. С утра вы встали и улыбнитесь. В конце концов, улыбка раздражает. Но вы знаете, улыбка не раздражает хороших людей. Это, конечно, относительное понятие. Хороший, плохой, злой, добрый. Но все-таки я заметил такую штуку интересную. Идешь, бывает, тебе навстречу какой-нибудь хмурый человек. Ну, видно, Видно, что человек вроде не говно. Ты ему улыбнулся, человек улыбнулся тебе в ответ. Разве это не прекрасно? Подписывайтесь, пишите комментарии, репостите видео. И улыбайтесь почаще. Это раздражает. Всего доброго.